Добрый день, я хотел бы оставить отзыв о программе гормонально генетическая перезагрузка». Я участвовал в ней во второй раз, и хочу сказать, что во второй раз она ощущалась по-другому. Если в первый раз это было больше преодоление себя, доказать себе, что ты сможешь, справишься, то во второй раз было более глубокое... Обратная связь от своего организма. Так, например, после выхода мне перестал заходить черный чай, хотя на работе я его пил там, по 2-3 раза в день. Вот. И также, что для меня было удивительно, через какое-то время после программы мне организм сказал, что не хочет есть мясо. Через две недели я себя перепроверил, попробовал шашлычка съесть, но понял, что нет, не хочу. Вот. Для себя я сделал вывод, что... Каждый новый раз, проходя программу, ты счищаешь слой за слоем тех привычек пищевых, которые были накоплены с детства в семье, в социуме. И для меня это было действительно откровение, потому что я стал лучше понимать себя, свой организм, и это очень-очень воодушевляет. Спасибо.